Великодушный и причистый шариат разъяснил нам о том, что является причиной для мучения в могиле, а также шариат разъяснил нам, как спастись и избежать мучения могилы. Из причин спасения это прежде всего правильное убеждение акида, а также единобожие тауид. Поклонение только одному Аллаху, субханху та'аля, и ограничения от всего, чему поклоняются, кроме него. И это самая главная причина. Также из главных причин – это следование пророку, алейхи салату вассалян, крепко держаться за путь посланника Аллаха, алейхи салату вассалян, то есть за его сонну. Также из причин защиты – это мольба, дуа. Проси Аллаха, субханху тааля, искренне, чтобы он защитил тебя от мучения могилы. И из причин, конечно же. Это праведные деяния амалю во главе которых стоят столпы ислама, как намаз, закят, пост и другие благодеяния, включая поддержку родственных связей. Еще одна причина – это сторониться тех вещей, которые ведут к мучениям в могиле, а также привлекать себя все в свое время к отчету «Мухассабату навс каждый день взыскивая себя и обновляя свое покаяние, возвращаясь тем самым к Аллаху, Господу миров. Передается от посланника Аллаха, салли алейхи вассалям, что когда умершего человека кладут в могилу, он слышит топот ног уходящих людей, говорит пророк, салляллаху алейхи вассалям. «Если это был верующий, то тогда намаз его осцеляет, встает у его изголовья пост сия, встает у него с правой стороны закат, встает у него с левой стороны благодеяние, которое он совершал в виде милостины садака, в виде поддержки родственных связей в виде добра, которую он совершал в отношении людей, все это встает у его ног. И когда подходит к нему со стороны головы наказание, то говорит намаз, с моей стороны нет доступа. Подходит с правой стороны и говорит Тогда пост, с моей стороны нет доступа. Подходит с левой стороны и говорит закят, с моей стороны нет доступа. Подходят со стороны ног, но говорят благодеяния, которую он совершал в виде садака, поддержки родственных связей, добра, которую он делал людям, с моей стороны нет доступа. И будет сказано этому человеку: Садись. И усадят его, и покажутся, Представится перед ним закатывающееся солнце, и будет ему сказано, что ты скажешь про этого человека, который находился среди вас. Что ты скажешь об этом человеке, и что ты засвидетельствуешь об этом человеке. Он скажет «Оставьте меня, чтобы я смог помолиться». Ему скажут «Ты это сделаешь. Сообщи нам о том, о чем мы тебя спрашиваем». Что ты скажешь про этого человека, который был среди вас, и что ты свидетельствуешь об этом человеке? Он скажет «Мухаммад, я свидетельствую, что он посланник Аллаха, и что он пришел с истиной от Аллаха». И скажут ему «На этом ты жил, на этом ты умер, и на этом ты будешь воскрешен, когда пожелает Аллах». А потом откроют ему одну из дверей рая и скажут ему «Вот это твое место в раю, и то, что Аллах приготовил тебе». И увеличится тогда радость и счастье этого человека, а потом откроют ему одну из дверей ада и скажут, «Вот это место твое в адском огне. Аллах приготовил для тебя это место, если бы ты ослушивался его. И тогда еще больше усилится его радость и счастье, когда он увидит наслаждение, которое его ждет, и наказание, которое он избежал». А потом расширит его могилу на расстояние 70 локтей и озарят ее светом, и вернется его тело в первоначальное состояние, то есть душа покинет тело. И сказано, что душа будет помещена в тело птицы, и птица это будет питаться от деревьев рая, и это и есть слова Аллаха, и Возвышен. Укрепляет Аллах тех, которые уверовали прочным словом в этом мире и в мире вечном. Коран Сура Ибрагим 14.27. И в завершении вся хвала принадлежит Аллаху Господу миров Альхамдуллахи -ал Братья и сестры, подписывайтесь на канал. Да вас даст вам Аллах наилучше. саляму алейкум.